стильную сумку можно золотого дождя в нашем интернет-магазине. Вот такая красивая серия. Сочетание темно-серого, светло-серого. Вот такие ножки. Шикарная девушка. Аппликация плюс вышивка. Три входа. На задней стенке карман на молнии. В средней части перегородка. На задней стенке карман на молнии. передней два кармашка. И есть длинный ремень. Сумочка из новой коллекции «Золотой дождь» города Пенза выполнена в двух цветах – серая и шикарный деним. Цена сумки – 2800 рублей. Подпишись и получи скидку в 10% при покупке сумки. Описание размера сумок находится внизу под видео. Там же есть все наши контакты в социальных сетях. При желании вы нас можете всегда найти. Поставь лайк за обзор видео. Сумчатый эксперт.